Экспертраторская клеточка. Ну неплохо! Зуб тигра! Найс! Сколько? Сколько? Бля, ну а Стой, сейчас я тебе расскажу, как забрать 500 рублей на баланс ГГДРОПа бесплатно, без смс-регистрации. Как вы знаете, сейчас идет мажор по игре контр И тебе нужно сделать всего лишь одно действие, оставить комментарий. В этом комментарии я хочу увидеть твое мнение, кто выиграет финал мажора. Также в этом комментарии нужно оставить свою гагодроп ID. Комментарии без ГГДРОПА ID зачитываться не будут. И Если ты угадаешь, кто заберет финал, ты выиграешь 500 рублей. Мы будем выбирать всего трех победителей из тех, кто угадает победителя. Все просто. Комментарий гагодроп ID 500 рублей Получаешь также. В прикрепленном комментарии будет специальный промо на 20% к депозиту. Не теряй возможность получать 500 рублей выводи драгонлор, покупай квартиру, дом, самолет, яхту. Приятного просмотра! Приветствую вас, дорогие друзья, это пушка, гонка, вертушка, самолет. Короче, ролик реально бомбезный, мы до этого дошли. Почему мы до этого дошли? Да потому что на предыдущем ролике мы набрали полторы тысячи лайков, как я вас и просил, за что вам спасибо огромное. Сто тысяч рублей. Сто тысяч рублей. Сто тысяч рублей. Что это такое? А это сувенирный кейс за 100 тысяч рублей, да, ролик будет жесткий, можете заранее лайком поддержать. Если ролик 2000 лайков наберет, в следующем видосе откроем несколько этих сувенирных кейсов, ну будет прям жестко. Всем приятного аппетита, кто кушает, неприятного, кто не кушает, будет жарко, жестко, круто, офигенно, и мы начинаем. 124к, либо 124 тысячи рублей, либо всем привет, с вами самый конченый опенкейсер. К слову, это как дроп, и мне все кейсы доступны, ну нифига себе, с такой суммой. Все дороги открыты. Не могу сказать спасибо админам данного сайта за поддержку, без них ролика бы не было, и ссылочка на сайт с промиком на барабан, на автомобиль, на квартиру в Москве будет находиться в прикрепленном комментарии. Для начала, да, посмотрим, куда мы опустились, помимо того, что на дно ютуба, опустились мы еще вот в этом топе миллион рублей. Самый топовый приз 235 тысяч. Нужно просто открывать кейсы, копить поинты, летать. А мегагадропа. И, короче, поинты вы получите. Я на седьмом месте. Кстати, экстрима мы обогнали. Он вообще стопа куда-то свалил. Аж на 16 место. Экстрим пока. Короче, задача на первое место уйти. Перед этим, конечно, как я их называю, фрикейсы, стрельбища. У нас 120 тысяч пуль, потому что 120 тысяч на балансе. Покупаем сразу самый дорогой кейс. Так, у вас Бум -бум -бум -бум -бум, понятно. 12 выстрелов. Можем купить и все. Стреляем, выбиваем с но прайс, еще раз uh, 5000, кстати, тут звук Прикольный, надо звук включить Включил Я сейчас звуки сделал, чтобы у вас конкретный бас-буст был Хе, найс но на самом деле, не найс, nice. кейс дорогой и нифига не дешевый, выпадает 4011, нормально, 3 нормально, ноу-прайс no лучше бы 3000, ноу-прайс no лучше 2000, 4 неплохо, дальше ноу-прайс, no прикинь, дэл какой-нибудь выпадет, будет круто, весело, прекрасно, тысяч. нормально, все продали, 161 тысяча. Вот она, эта сосочка, на балике на 60 тысяч больше, чем нужно. Поэтому, долбанем, немного поношенный за 60 тысяч, а ч ⁇ нет, соточка вот прямо ровно то, что нужно. Первый кейс, немного поношенный и рентген, кстати! А, а, а нормально. А сколько он стоит? Дешевле или... Да, кал. Открыли один кейс. У нас все доступны, кроме элитного. Нужно проблему явно решать. После половых испытаний. Не, я могу деньги всрать и не открыть. Самый дорогой кейс, нафиг оно надо. Поношенный. 20к давай, э, а своеобразная разминка. Разминаемся на кейсе за 20 тысяч. Вот это вот разминочка. Вулканчик. Кал, если он с Прямо с завода он дорогой, а он... А он неплохой, 22 тысячи, скорее всего, статрек с какой-нибудь закаленный в боях. Элитный до сих пор недоступен, надо решать проблему. после половых. Слушай, если я не окуплюсь, а я могу не окупиться, это будет прям жопом. Ну, в принципе, я надеюсь, что... Бля, ну это кал, ну... Он же, надеюсь, будет у меня 33К нормально. Ладно. Я уж честно начал переживать, что нам на кейс не хватит. Короче, поехали. Фри-кейсы открываются, когда ты, типа, не типа, а когда ты достигаешь определенного оборота в продаже скинов. Мы вроде на продавали поэтому все кейсы доступны. Вот эти первые кейсы самые беспонтовые, поэтому мы будем их хвостом крутить. Вот они бы еще сделали, как на кейс батли моментальный переход к следующему по увеличению кейса, потому что так каждый раз нажимаешь назад, спускаешься, листаешь вниз. Бля, ну неудобно, ребята. Ну сделайте вы покомфортней, сделайте вы для людей. А то так реально геморрой спускаться постоянно. Ладно, у нас серебряный кейс, и нам выпадает отбитый человек. Бля, хуйня какая -то. Кстати, еще раз напомню, у вас промик халявный есть, но вот этот барабан, поэтому... Можете использовать В прикрепленном комментарии он будет А тем временем золотой кейс Как это работает? Мы знаем все прекрасно Как это работает, поэтому это нам не интересно 700 рублей Кал. Платиновый кейс убираем вот это вот быстро Потому что уже не до быстрых Открытий и хочется Какую-нибудь медузу Синий фосфор, но Да, резной нефрит, я даже не знаю что это такое, напишите в комментах Сколько это стоит, 690 рублей Понял, элитный кейс, Что тут лежит Ну вот чека сейчас выпадет какой-нибудь Калкалыч, кстати, Ховел патч Неплохо, я подумал на секунду Это наклейка, но это нашивка В принципе, на она начинается, что то, что другое Поэтому не сильно отличается а, Шедевр, кстати, да тоже было бы нормально. но это не так много, то есть Откровенно говоря, 4000, для этого кейса Нужно продать скинов на аккаунте, на 100к, мне выпал шедевр, мало да, мало, вообще не в Киеворот. вот это сосочка, вы мне в комментах пишите, по, типа, ой, не обращаешь внимания там на КБ новые кейсы блин, но ну вы мне писали про ГГ, вот записываем ГГ, уже дошли до кейса за 100к рублей, как бы я читаю все комменты, ребят, что тут есть iBoy Power, Nutus Vintes Reason Gooming, Titan Утренний Вой, ЛГБ Подсветка, Пламя, Дигл, Градиент Глок, 5.7, Падение кара. Даулберец изумруд дракон Короче, вы поняли 5 кейсов, 500 тысяч Денег таких у нас нема 126 тысяч есть На раз, два, три начинаем Раз, два в очко Поехали Кейс за 100 тысяч рублей Что из этого выйдет? Я не знаю У меня уже голос начинает проседать Бля, ну откал. Ну типа, ну Ну помойка и вот самое классное здесь, конечно, Уйбу и повар потому что он стоит, ну, больше миллиона рублей. Да я от Драгон Лора я бы не отказался, но выпал откровенный шла. Напиши в комментариях, как считаешь, сейчас сможем хотя бы еще один такой кейс открыть? Я не знаю, честно. Ну, блин, ну, нож, я очень долго ждал, пока этот кейс открою, и типа так, ну... Омега, они, по-моему, окупают кейс, сколько они стоят? 46 тысяч, ну, понятно. Бля, ну я реально хотел выбить, типа, знаешь, какой-нибудь бой за миллион с плюсом рублей, ну, как-то... Ну, блин, не то, что я ожидал. На балансе 7200, плюс распространение за 2020 44, ладно, мы кейс даже окупили. Ну, сейчас просто будем рассчитывать на то, что сайт поставит на отдачу себя на нашем аккаунте и убийца. Нет, распространение. Если опять 44 тысячи, то я не откажусь. Если меньше, то не надо. Да, нормально, в принципе, 44К. Небольшими шажками, но потихоньку подходим к чему-то глобальному. Я надеюсь, это что-то глобальное будет все же кейс за 100 тысяч рублей. Закалка, бля, ну... Ну, все. Ну все, тут God Game Well Played, 19 тысяч рублей 37 остается. Разбавим атмосферу, хоть она и достаточно угнетающая сейчас, но нужно как-то настроение поднимать. Три ножевых кейса будем рассчитывать на все-таки годный нож и... Бля, ну гг, ну... 41, ладно, все, извиняюсь, забираю слова назад. Мне хочется хотя бы еще один сегодня кейс за соточку открыть. Обычно в роликах мы по несколько этих кейсов долбили. А, блин, ну сегодня как-то омега было бы. Nice, это хорошо. Это хорошо? Бля, я дебила, же выпадала уже. Немного поношены не хватает. Давай, короче, еще 5 ножевых, что нет? Они вроде бы как окупаются. Кстати, здесь можно максимум 5 открыть, если обычно десятку возможно, на других сайтах, тут все-таки пятерик, 22 неплохо, 9 тысяч, ну, блин, такое себе, 53к. Окупились в целом, здесь кейс ножевой 10 тысяч всего стоит, то есть, в принципе, мы окупились, но хочется чего-то побольше, чем просто муравей, Ну НЕПЛОХО, ЗУБ ТИГРА! 29к, 95 тысяч, ну, все, а, бля, не хватает немного, и что делать? Давай один нож... по одному на ножевому нужно, бля, ну, нужен какой-нибудь хороший окуп, ну, хотя бы на 12 тысяч дроп какой-нибудь, бля, вот прикинь, сейчас так будет выпадать, нам немного не хватает на кейс. Ладно, давай мы сейчас откроем предпоследний по стоимости. Кейс прямо с завода. Ну, подробно вы вот, видите, что тут лежит. Бля, пожалуйста, что-то годное. Я хочу открыть самый дорогой кейс еще раз. Кровавое кимоно было бы вообще прям кстати. блять. Найс! Сколько? Сколько? Найс! Хорошо! Так, дорогие мои подписчики, все-таки Power у нас на прицеле. Поехали! блять, второй сувенирный кейс. Да даже наклейку войну. ну то есть вот тут вопрос в том, что тут лежат пиздатые наклейки, хочется выбить. Добро пожаловать. Ну, она уже вот, сейчас вам покажу. На самом деле, такой себе скин по следующей причине. Я выводил с изика, вот, 134к, Ну, типа цена 57 тысяч. То есть продажи сейчас большие, а, блядь, на самом-то деле 57 тысяч. Ну, типа скин такой себе, просто надеюсь, что она в будущем когда-то подорожает. Ну, 50 тысяч. Ну, мало, блядь, давай еще раз попробуем нафармить. Вот 10 ножевых, даже фастом пизда, ну 10 на живых хотелось бы, ну хуй. Тогда так, блять, 40 тысяч Все, гг, однако Однако, good game, well все, поиграли, наиграли, доигрались Раз, кал, два, кал, три, кал, четыре, кал, блять, до бабочки не долетело Не, ну, сука, ну, может еще что выпадет Я еще не падаю духом, блять, рассчитываю на... Хорошо? Ху ⁇ точнее, Ну, бля, 15 тысяч, 9. Я думал, почему-то ламинаты подороже стоят. Давай еще 4 кейса. Денег не хватает, давай 3. Бля, вот какой-нибудь пиздатый, вот типа коготь, градиент, это 100 тысяч рублей сразу моментом. Бля, ну, мусорка какая-то выпала. 15 тысяч. Не, мы сейчас мы ее расхуярим. Мы сейчас этот кейс разобьем. Просто в щепки. Я очень на этот раз. Так, хорошо. Похуёво, блять, 46, ну, в принципе, 56 тысяч, не, нам хватит После полевых, давай, давай, пожалуйста, соточку Соточку или восемь, вот 80 сейчас Да даже 79 тысяч, ну, типа, найс! Гамма-доплер, это окуп, да? Он не 20 тысяч, надеюсь, стоит Он же не 20, 26 тысяч, сука, ну, ладно, еще один после половых испытаний Блин, ну, еще один кейс, хочется сувенирный долбануть Я прям хочу выбить наклейку императорская клеточка за 40 с чем-то тысяч рублей 22, блядь, да пизда. Давай самый дешевый кейс несколько раз откроем. но ну, это глупо. Но хуй с ним. Три кейса закаленных в боях. А может, что нормальное выпадет. Так, раз. Два. Хорошо, блядь. Хорошо или нет? Найс. Два. Заебись. Заебись. Это 44 тысячи. Это хорошо. После половых испытаний. Давай. 5К остается. Ну, блин, хочется реально. Еще, сука, один сувенирный кейс. Блядь, оттиск. Нет. Распространение 40 тысяч будет заебись. Меньше кал. 40 тысяч, хорошо. Полтинник уже есть. Еще один такой авик и, в принципе, норм. В принципе, норм. В принципе, норм, блядь. Ну, ну это опять дешевая хуйня выпала. Бля, и что, мне на другие кейсы идти? На самый дешевый реально. Поношенный кейс. Это, по-моему, даже отдельного ролика. Хотя поэтому кейс, вроде, отдельный видос был. Вот не помню. Хоть убейте, я не помню. Ну все, тут, тут Габелла прям... Просто ГБЛ, жало смерти, блядь 11 тысяч, я почему-то подумал, что оно стоит 200 рублей Но, кстати, кейсы, ну, типа А, медь, хотел сказать сбалансированный Ну, вот медь увидел, ну, типа предатель, блядь, тысяча Или сколько он стоит Ну, хотя бы в кейсах за 100 тысяч такого не 21к Ну, и, в принципе, неплохо, думал, будет дешевле Хотя бы так, хотя бы так и в целом нормально Бах, блядь, бах ну, как-то настроение подупало, потому что я сейчас не верю, что получится дофармить Давай попробуем сделать, ну, сорокет Мы дохуя слили, на КБ такая система работала, может здесь получится Если балик прям полностью выбирать, это, ну, это мало 32% Давай пробуем 35% сделать Ну чё, пацаны, позорила вся история, давай Гарантированный приз ещё дается в случае проигрыша, но нам в случае проигрыша не интересен, сука, мы въебали Дух воды. Пошел он нахуй. Но ну, гарантированный приз реально отлетел. 1600 рублей. Бля, просто фастом пизданем. Найс. Еще. В общем, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Я вас попрошу набрать на данном видео ролики. 2000 лайков. Все-таки хочется проверить этот кейс до конца. Хотя бы две штуки за раз в следующем ролике откроем. С вас 2000 лайков, с меня контент. Всем спасибо. Ссылки все в прикрепе. Еще раз спасибо админам за возможность записать контент. А с вами был Человек, Всем пока.